Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Закрытое тестирование обновления 0.11.10 В котором нас ждет ранний доступ к японским крейсерам Это, по-моему, будут легкие крейсера Ну, скорее всего, типичные для этой нации, да, особенности Это с хорошей маскировкой, с неплохими торпедами, с нормальной дальностью То есть, скорее, это будут такие, ну, на мой взгляд, я так себе это представляю Большие эсминцы, да, они, в принципе, и тяжелые крейсера японцев Могут играть вот, торпед от незаметности. Ну, конечно, это не совсем рентабельно. Надо все таки чередовать главный калибр и торпедное вооружение. Да, там по ситуации опять же смотрим. Ну, я думаю, все понятно. Да, будет что-то похожее, только с более меньшим калибром. Может быть, там да, маскировка у них будет получше. В общем, смотрим. Здесь, кстати, очень много картинок. Сейчас, блин, надо листать, листать и листать. Так, будет добавлен постоянный камуфляж. Рассветная гармония для... Симанто, Что за корабль Симанто? Симанто, Такахаси и Йода А, ну возможно это и есть новые прокачиваемые японские крейсера легкие Так, в честь события будет обновлен порт Зипангу Так, теперь пролистать бы тут все эти картинки Который, вот как раз-таки, касается у нас улучшения графики. Вот написано: в версии 0.1 здесь мы продолжаем работать над улучшением графики в нашей игре. И дальше картинки, где какие изменения, там, вот эти <coughs> пейзажи. Думаю, на этом не стоит острять внимание. Так, будет добавлен шейдер северного сияния, который делает это природное явление более реалистичным. На всех картах будет улучшены модели растительности, а на картах с высокодетализированными текстурами добавлен эффект. При бою. анимация расхождения волн во время движения корабля стали, стала более реалистичным Добавлен эффект намокания и динамические отражения на всех поверхностях корабля Ну еще внимание, да, так, ну это новинка для, для этой игры Здесь такого не было, у нас пока что это присутствовало только в танках Боевой пропуск, который на начнется с версии 0.11.10 Новый боевой пропуск будет стартовать с выходом каждой версии То есть это раз в месяц получается, да, у нас в кораблях обновление выходит Раз в месяц, по-моему, сейчас, да? Вот, и с выходом каждой версии продолжаться до начала следующей Шкала прогресса боевого пропуска будет разбита на уровни Для прохождения которых необходимы очки боевого пропуска Начиная с версии 0.11.10 они станут наградой за прохождение ежедневных и еженедельных боевых задач. То есть, да, будут ежедневные, еженедельные задачи. Ну, посмотрим. Кстати, тут можно примерно, да, скриншоты есть, картинки. Блин, не вижу, что-то мелко написано так. Не, нету пока условий задач, короче, не знаю, не пойму. Так, будет доступно две цепочки наград. Ну, логично все понятно. То есть, одна бесплатная для тех, кто не хочет донатить, и другая платная для тех, кто... Хочет и может <laughs> в игру задонатить и получать не только бесплатные награды, но и более существенные, да, обычно они всегда пожирнее платные награды, но это естественно, для того это и существует. Ну, в танках я, например, нет-нет, а иногда, да, там одну главу бывает, куплю, пройду, потому что все три просто у меня времени не хватает, чтобы успеть пройти. А одну, в принципе... Ну, в танках там три месяца у нас практически это идет. И как раз за три месяца потихоньку я главу закрываю. Ну, в кораблях, не знаю, посмотрим там по задачам уже. Можно будет тоже там... Ну, тут не по главам, тут получается просто у нас на месяц боевой пропуск. все. Так, это можно будет сделать в любой... Так, что я читал. Они будут иметь единую шкалу прогресса, однако доступ к наградам, ну, и, понятно, будет приобретаться там, да, за реальные деньги в премиум-магазине. Там главное еще надеюсь, что можно будет это прям в игре за голду убить. Так, это можно... Как, ну, как в танках, да, в танках мы это можем сделать. Так, это можно будет сделать в любой момент, и после приобретения вы получите все награды платной цепочки, полагающиеся за пройденные ранее уровни. Но ну, это по аналогу также у нас и в танках. Это... Происходит. Так, бесплатная цепочка будет включать в себя все награды, которые игрок э, мог получить за ежедневные, еженедельные, ежемесячные боевые задачи до выхода версии 0.1.10, а именно различные контейнеры, свободный элитный опыт, кредиты, уголь, стали, очки исследования и слоты в порту. В платной цепочке будут доступны дополнительные награды, включающие в себя уголь, очки исследования, Кредиты, свободный элитный 90, опыт, стали, а также экономические бонусы. Финальной наградной платной цепочки версии 0.11.10 станет такачем. Покупка доступа к платной цепочке также даст возможность докупать уровни боевого пропуска за дублоны. Да, ну пока что в принципе отличие между танками. Единственное, я вижу, это да вот эти главы. Здесь будет немного по-другому, а так сам смысл все то же самое. Для прохождения всего боевого пропуска нужно будет меньше очков, чем можно получить за все боевые задачи, что позволит пройти боевый пропуск, даже пропустив часть задач. Если вы продолжите выполнять боевые задачи, пройдя боевой пропуск, вы будете получать фиксированные дополнительные награды. Подробности о боевом пропуске будут опубликованы позднее. Так, также стартует новый клановый сезон. Бои в формате 7 на 7 на кораблях 10 уровня, без авианосцев и без подводных Лодок. Также нас ждут блицы а, всего, да, 4 разных форматов. Первый Блиц с 7 по 14 ноября, формат 4 на 4 на кораблях 5 уровня. Второй блиц с 14 по 21 ноября 5 на 5 на кораблях, опять же 5 уровня. Третий блиц с 21 по 28 ноября один на один Вот это уже интереснее, да Всегда интересно какие-то необычные форматы, да Вот один на один на десятках нормально такая <laughs> суровая рубилова И в принципе бои такие проходят быстрее Так, и четвертый блиц 28 ноября по 5 декабря Формат опять один на один Только уже на кораблях седьмого уровня Так, опять же нас ждет черная пятница, да Где можно будет покупать черные корабли На этот раз это у нас Наполе Сардж uh, Это у нас гибрид девятого уровня премиум линкор. Так, Майнс. Немецкий крейсер легкий восьмого уровня. Чкалов советский авианосец. Синоном. Ну, и все эти корабли Иди. имеют приставку ДП, потому что они в черном камуфляже. Так, что еще тут интересно? Так, так, так, так, два вида контейнеров. Черная пятница. Ну, понятно. Покупаем контейнеры. Из них там выпадают различные игровые, да, какие-то. Ну, нужны, иногда нужные, иногда ненужные какие-то вещи. Так, честь события будет обновлен порт ВМБ. Опять тут множество картинок. Так, ну и дальше другие изменения. Группа, группа камуфляжей уникальной во вкладке внешний вид разделена на два. Уникальные трофейные. Добавлена возможность продавать камуфляжи из этих групп. В версии 0.11.10 в игру добавлено новое героическое достижение, разведка боем. Так, дальше. Тут что-то еще как-то много информации я читаю. Так, достижения будут, но про достижения в принципе, думаю, можно не читать. Не особо это интересно. Да, гораздо интереснее всегда какие-то вот технические изменения и новые корабли, конечно. Кстати, сейчас еще дойду до того, что, что нас ждет после легких японских крейсеров. Это гибридные линкоры-авианосцы Америки. Три корабля там у нас будет. 8, 9 и десятый уровень. Ну, сейчас здесь досмотрим, да, что еще нужно. Ну, здесь опять, да, пошел новый контент. Там какие-то флаги, нашивки, камуфляжи. Переходим сразу к авиа... да, как на... А... Гибрид. авианосцы линкора. Это у нас на восьмом уровне будет Небраска. А, так. На девятом уровне Делавер. И на десятом уровне линкор-авианосец Луизиана. Так, смотрим, что у нас по ТТХ. Да, вооружены корабли будут... Так, сорю, ну на восьмерке, так, и на девятке, и на девятке. А -а -а. Кстати, на девятке орудий главного калибра будет больше, да, у нас на восьмерке и на десятке, это две башни по три ствола, ну, калибр, как в Монтану, 406 миллиметров, а вот на девятке будет еще плюс одна двухорудийная башня, то есть на два ствола больше на девятке у нас, чем на... А, нет, кстати, на десятке тоже одна башня с четырьмя стволами. Я просто сразу не заметил. Два по три и одна по четыре. То есть, в принципе, показатель весьма солидный. То есть, ну, понятно, что авиация этим кораблям так, как сбоку припеку, да? Ну, хотя, если посмотреть на характеристики, то у нас будет бомбардировщики с фугасными бомбами. Эскадриль состоит из шести самолетов, две бомбы. То есть, 12 бомб за раз мы можем кинуть. Там максимальный урон что-то в районе семи тысяч, но ну, это понятно, что такой урон мы не увидим. Ну, за одну бомбу, в смысле, да, там ну, так-то может быть, конечно, и больше, ну и плюс еще пожар. То есть, ну, я думаю, на этих кораблях удобнее будет играть. Да, главный калибр заряжаем чисто ББшки, ну, а фугасы, это вот как раз наши, а, наши самолеты. То есть, да, я думаю, там и вероятность поджога будет достаточно неплохая, потому что калибр все-таки присутствует. Так, ну, также у нас из вооружения здесь, ну, естественно, против подводных лодок это авиаудар глубоководными бомбами с подводными лодками. Это нам надо как-то сражаться, да, еще не забывать, что в чем плюс вот этих вот линкоров, да, вот эти вот, ну, понятно, что в самолетах. То есть с помощью этих самолетов можно, к примеру, обнаруживать эсминцы, да, где-то на фланге там... Никто не светит, а это получается как такой, да, собственно импровизированный свет Ну опять же, да, как не забываем, глубинные бомбы тоже можно использовать Есть эсминцы, которые не выключают ПВО, то есть мы бросаем авиаудар У эсминца ПВО срабатывает, мы его видим, да, тоже такой, в принципе, несложный фокус так, ну а что еще интересного могут из себя? Мне интересно, посмотрите, присутствует ли ПМК у этих кораблей, так, авиаудар. Вот так, вспомогательный калибр. Ну, в принципе, ничего особенного, так же, как и у Монтаны. К примеру, 10 башен по 2 ствола. Базовая дальность, это я сейчас про десятку говорю, другие рассматривать особо не будем. 7,3 километра, да. То есть можно, в принципе, еще, да, там я видел и на Монтане в ПМК катают, и на Вермонте. Там оно примерно, ну, как с Мон Монтаны тоже, по-моему, 10 по 2, вот то же самое. Если я не ошибаюсь, да, и катают люди в ПМК. Ну, после, да, вот этого изменения дальней. Сейчас там при максимальной прокачке, там, ну, в районе 10 километров, может, чуть дальше, если честно. Не помню. Так, ну, из интересного, чего у нас тут еще, ну, это не особо интересно, просто озвучу, да. Третий уровень паназиатский крейсер. Название прочитать ну, не берусь, характеристики смотреть не будем Так, паназиатский линкор, вот это уже поинтереснее, девятый уровень, премиум корабль Прочитаю это, ну скорее это получится, конечно неправильно, но точно этот корабль получит какое-то смешное в итоге у нас название в игре, да, в народе Я прочитаю это, Сунь Ядсен Ну что-нибудь точно кто-нибудь придумает и разойдется это в итоге по рукам так, что из себя этот линкор представляет? Быстренько Посмотрим, главный калибр 3 башни По 2 ствола 457 миллиметров Калибр достаточно солидный Тем более, учитывая, что это все-таки 9 уровень М -м -м, Не знаю, даже есть у нас на 9 уровне Другие корабли с таким калибром Да, я знаю, это у нас э -э, советский линкор 10, Кремль обладает Вот как раз 457 Ну, еще там есть, да, тот же Агайя, по-моему э -э, Который за... Очки исследования приобретаются. То есть достаточно дорогая, дорогое удовольствие. Так, что еще тут интересного в этом корабле? Так, ну, авиаудар глубинными бомбами присутствует. Э -э, вспомогательный калибр ни о чем. Базовая дальность 7 километров, но зато калибр 152 миллиметра. Но, опять же, всего две башни, то есть смысла нет. То есть играть будем, ну, у кого этот корабль окажется в порту, от главного калибра. ПМК По нерентабельно получается. Так, еще у нас тут крейсер Содружества Гектор. Девятый уровень. Это у нас легкий крейсер. 7 башен. То есть. По два ствола, то есть в общей сложности 14 133 мм Дальность стрельбы 15,6 Ну, маленькая Ну, похожих типичных кораблей у нас в игре Много, да, у которых небольшая дальность Маленький калибр, то есть На них комфортно, да, к примеру, там охотиться За эсминцами Из расходников у нас аварийная команда Ремонтная команда, гидроакустический поиск И дымогенератор малого хода Время работы 90 секунд Вот как раз, да, вот на эти корабли Самое выгодное вешать вот эти флажки, которые увеличивают время работы снаряжения. Так, я, кстати, да, не посмотрел, какие расходники у нас-то у десятого, этого, у линкора. У линкора авианосца. Так, у нас аварийная команда, ремонтная команда и истребитель. Ну, в принципе, ничего неожиданного. Все понятно. Так, еще у нас будет... Так, это я так, Гектор посмотрели. И подводная лодка... Британии, Альян, премиум Восьмерка, не знаю, да Я так думаю, скоро они у нас в игре появятся Будем прокачивать подводные лодки Ну, и не знаю, я, если честно, по этому поводу Не переживаю, просто надо проще к игре относиться Я попадал на линкоре один раз На меня охотились две под... А, нет, одна подводная лодка и один эсминец Ну, я просто не смог там поиграть Да, что-то крутился, глубинные бомбы На шару кидал, кидал, там в итоге ничего в бою не сделал Меня как-то, вот, да, вот на фланге вот так зажали Союзники бросили, никто мне не посвятил все убежали, я не помню, я был, по-моему, на Вермонте, ну, там нет возможности, да, где-то скрыться. Светишься далеко, скорость хода очень маленькая, то есть просто ты становишься как, да, такой мальчик для битья, без всякой возможности. Да, понятно, начинаешь психовать, там это, ну, надо держать себя в руках, это же, ну, просто игра, давайте тоже об этом думать. Да, бывают неприятные моменты, ну, никуда от этого не денешься. Так, что у нас тут? Ну, по подводной лодке ТТХ, я думаю, изучать не буду, я потому что еще, да, я, я и сравнить у меня вот так умение есть, чем потому что я на подводных лодках отсил, ну, пару боев сыграл, потому что пока что, я не скажу, что мне этот класс очень сильно интересен, до того момента, пока его в игру уже не добавят, как прокачиваем, да, тестировать вот это вот просто так кататься, у меня желания нет. В общем, ждем, что будет. Всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.